Прежде всего стоит сказать, что эгрегор это абсолютно автономная, законченная энергоинформационная структура, искусственный разум, который создан по образу и подобию вашего будхиального тела. Если бы он был создан несколько иначе, то ваше будхиальное тело не могло бы напрямую контактировать с эгрегориальными системами, должна была быть какой-то ретранслятор, какая-то прословка дополнительная. А поскольку они сделаны по одному и тому же образу и подобию, человеческий будхиал имеет тенденцию и возможность и способность напрямую контактировать с различными эгрегориальными силами. Эгрегоры, эгрегор, в свою очередь, являются прослойкой между разумами более высокого порядка, разумами, которые мы называем боги, демоны, там, ангелы. Ну, в общем, короче говоря, персонифицируя и одушевляя некие силы, которые тоже представляют собой разум, но уже не искусственный, а естественный. Порожденный определенную волей. Эгрегоры есть суть, продукт творчества людей. Эгрегоры делают люди. Но не сами. Люди, представляющие собой биологическую массу, создадут из песчинки жемчужину только в том случае, если начнут пучковаться вокруг этой самой песчинки. Поэтому любой эгрегор всегда состоит, как и ваше будхиальное тело, из ядра тела живого и мертвого пространства, где ядром является та самая песчинка, привнесенная в пространство извне. Идею формирования эгрегора, его задачу, его гиперзадачу всегда формирует некое божество или сила того самого высокого разума. Оно забрасывает идею и Далее эта идея, проходя через сознание людей, либо обретает у них популярность и они начинают добровольно вкладывать в нее свою жизненную энергию. Таким образом, эта песчинка обрастает материю, либо игнорируют эту идею, и тогда песчинка остается песчинкой, то есть ничем. Это называется естественный отбор для божественных сил. Какая идея, то есть программа готовая, сформированная ими, получит отклик добровольный, отклик среди народу населения, а какая не получит. Поэтому все эгрегоры, с которыми мы с вами контактируем, они взялись не просто так и не являются естественным чаянием людей. Это чаяние всегда является лишь внешней оболочкой какой-то новой идеи, абсолютно новой идеи. И эта идея находится внутри эгрегора, причем может быть совершенно воочию и не видна, какую, какая конкретная идея, какую, какую эгрегор подпитывает. Потому что внешне эгрегоры выставляют то же самое, что и вы в мертвом пространстве, некая такая иллюзорная завеса, которая говорит, я тот-то. Любите это, ненавидьте это, и вот будет вам счастье. То есть это, это идейность, которая декларируется. А песчинка, вот то самое ядро, оно говорит об истинном смысле, суть вещей, суть вещи, вещь в себе, ради чего. А это ради чего? Ответ знает тот бог, который породил определенный эгрегор. Или не бог. Ну, По крайней мере, разум гораздо более высокий, чем эгрегор. Идеи могут разрушаться со временем, могут уничтожаться со временем, сам породитель этой идеи может ее уничтожить, она может просто не выдержать конкурентной борьбы с другими идеями конкурентов той силы, которая это дело породила, не все боги любят друг друга, некоторые ссорятся и ненавидят, да? тоже имеет отношение к их идеям. Эгрегориальные конфликты, отсюда природа их как раз и возникает. Битва богов, битва эгрегоров, как следствие битвы людей. Побеждает кто-то среди человеческой массы какая-то группа, побеждает другую группу, тем самым фиксируется, что эта идея победила эту идею. Значит, на, на том уровне, на уровне богов бестелесных один бог победил другого бога. Соответственно, эгрегоры, они не телесные существа, но продолжают себя в качестве источника питания, продолжают себя среди носителей которые обладают качеством проживать время, то есть чувством времени. Чувством времени здесь как не есть спать порой, а чувством времени как ощущением движения во вселенной обладает только человек. Поэтому эгрегоры в основном действуют только на человеческие существа. Животные, которые тоже являются в общем-то, живыми, и деревья, которые тоже являются живыми, живут немножко под другой средой. У них не эгрегоры, созданные искусственно, внешними разумами. У них дух природный, который объединяет их разумы через силы природы. То есть там немножко другая природа их объединяет. чуть-чуть другая. Мы сейчас говорим о человеке, поэтому эгрегориальная среда, любая эгрегориальная среда, коль уж она заточена на человека, она постарается рассматривать человека как ресурс, как энергетический ресурс питания. И основная задача ресурс, сделать, сделать ресурс послушным и предсказуемым. И это естественно. Если бы у вас было стадо овец, вы бы, наверное, думали приблизительно об одном и том же, чтобы волки не задрали, регулярно их стричь, регулярно кормите, чтобы они не убегали в неположенное время, в неположенное место. Правильно? относятся к людям приблизительно так. Не потому что они не могут воспринимать нас иначе, они так запрограммированы. Они просто так запрограммированы. Таковы были мысли, идеи богов управлять большим количеством людей не персонально от разума в разум, а от разума в коллектив. Значит, нужна была прослойка. Прослойка ⁇ некий фильтр, который будет перераспределять волю идеи Бога на огромное количество людей. Причем не без персонального его участия, а только лишь через одну какую-то конкретную запущенную когда-то идею. И чем дольше существует эта идея без прямого вмешательства ее... Тем более конкурентоспособна считается эта идея раз, тем более конкурентоспособным считается этот бог или сила два, и в большей степени она способна работать автономно, не затрагивая его первичные ресурсы. Это как фирма, которую вы, например, открыли где-нибудь там на Гавайских островах. Это она работает на вас, работает. И вот работает, работает. И 20 лет работает, и вам только капает, капает, капает, капает, капает. капает. А через 20 лет на бирже выясняется, что ее акции поднялись 300 раз. Ну, ну это нормальный результат. Чтобы так, так, таким образом работала система, Эгрегор, понятно, что у него должны быть нормальные руководители. У него должна быть нормальная система безопасности. Должен быть нормальный, длинный, пролонгированный бизнес-проект, то есть та же самая идея. Прошу прощения за такой коммерческий подход к вопросу, но он, вот эта вот аналогия как можно ближе показывает, что персональный эгрегор делает, будет делать для вашего сознания, потому что в данном случае при, при создании своего персонального Бога идеи, носителем идей, то есть тем же самым Богом будете являться вы сами. И чем дольше будет работать эгрегор. В автономном режиме без вашего личного участия, тем в большей степени будет считаться конкурентноспособным вашим сознанием.